Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я хочу рассказать вам об одном простейшем декоре, а именно о моей чудо-ветке, как ее прозвали мои подписчики в инстаграме. Осенний декор это две вот такие гирлянды с фикс-прайса, и кто смотрит мои ролики, знают, что я их довольно часто применяю в своем декорировании. Просто обматываем ими нашу ветку. Ну что, как вам? На мой взгляд, получилось очень красиво и сезонно, а главное, легко и быстро. Для зимнего декора нам, конечно же, понадобятся елочные игрушки. Наша новогодняя веточка готова! Для весеннего декора я покупала вот такие бумажные цветы в фикс-прайсе. Они сразу придают объем и какое-то весеннее настроение. Также для декора я использовала вот такие деревянные яйца. Я их украсила лентами. Еще у меня были вот такие птички. Я их заказывала на Алиэкспресс и также сделала из них весенний декор. ветку можно празднично украшать и на Пасху, используя яйца из пенопласта или пластика. У меня это вот такие яйца из пенопласта, я их красила и украшала лентами. Но недавно я увидела, что на Алиэкспресс есть уже готовые крашеные яйца из пластика и они уже идут с веревочками, ссылку на них я оставлю внизу. Обязательно куплю себе такие к этой Пасхе. Сюда еще можно добавить декоративные цветочки и бантики. Если вам понравилась моя ветка и вы хотите сделать такую же чудо-ветку у себя, обязательно делайте, фотографируйте и присылайте мне в директ в инстаграме. Мне будет очень интересно посмотреть, что же у вас получилось. Украшать можно чем угодно, здесь все зависит только от вашей фантазии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. И до встречи в следующих видео. Всем пока!